Привет, друзья! Похудение должно проходить с пользой и здоровьем для тела, психики и ума. Если мы оздоравливаемся и худеем в гармонии со своей внутренней природой, тогда эффекты максимально быстрые, легкие, приятные и не разрушая себя. Для этого нам необходимо соблюдать баланс внешнего и внутреннего. Внешнее совершенство – это искусство правильного питания, диеты, правильного употребления воды и правильная чистка органов и кишечника. Внешнее совершенство – это специальные дыхательные практики, которые многократно усиливают наше очищение, похудание, укрепление и, самое главное, чистка нервной системы, а также чистку костного и спинного головного мозга. Соединив внешнее и внутреннее, мы получаем полноценное природное самосовершенствование и похудение.